Всем огромное привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И в этом видео отвечу на вопрос подписчика, который был задан в комментариях. В чем разница между голосом и вокалом? На самом деле очень интересный вопрос и странно, почему до сих пор он не был задан за все время существования моего канала. Давайте обо всем по порядку. Есть ли в принципе разница между голосом и вокалом? Я считаю, что да. Разумеется, она есть. Голос есть у любого здорового человека, но это не означает, что человек может петь. Все-таки слово ⁇ вокал ⁇ ассоциируется с пением и ассоциируется с правильным, хорошим, красивым пением. То есть предполагается, что если человек поет, значит у него есть голос. Да? И тут такая обманочка получается. То есть вроде бы голос-то есть у всех людей от природы да, по рождению, но бытует такое выражение вот у него голос есть а у него голоса нет здесь идет такая подмена понятий то есть в данном случае под голосом говорящий подразумевает наличие таких природных данных да что голос может быть громкий сильный ну и в принципе что человек вот обладающий этим голосом да, вот голос у него есть что он может красиво петь что он умеет петь вот это вы должны понимать то есть может у Человека от природы быть сильный, громкий голос, да, то есть голос есть, но он не будет попадать ни в одну ноту. То есть, полное, допустим, отсутствие слуха, и человек попадает в тот практически 1% людей, но вот которым ну, не дано. Естественно, такие люди тоже есть. И получается, что голос есть, но о вокале здесь речи быть не может. То есть, в принципе, можно как сказать, что голос это отсутствие нот. А вокал это их присутствие. То есть имея голос нужно все-таки уметь петь, попадать в ноты. Да? то есть голос это в принципе, ну, вот некая способность человека да, произносить звуки, озвучивать свои мысли. А вокал- это конечно же уже история про умение петь. Да, про умение петь или возможность и способность научиться петь. Вот это самое главное и принципиальная разница. Причем у человека может быть тихий и слабый голос, но в принципе он может петь определенные песни, определенный репертуар, где нет высоких нот, где нет каких-то сложных переходов, динамики и так далее. Поэтому важно здесь понять вот эту основную разницу. Голос это голос, вокал это вокал. Голос это отсутствие нот, вокал это присутствие нот. Вот это самая главная принципиальная разница. И вокал подразумевает уже непосредственно пение. Голос вы можете использовать для говорения, для общения, и также голос вы можете использовать для пения, да. Но это уже следующий этап. И если у вас есть голос, если вы здоровый человек, вы можете разговаривать, но вы понимаете, что этого голоса, его характеристики, ну по вашему мнению, недостаточно для того, чтобы петь, и петь, допустим, какие-то сложные песни, которые вам хотелось бы петь. Вам нужен этот ваш голос привести в нужное состояние, то есть заняться возрождением природного голоса. Ведь когда вы родились, вы очень громко кричали, все дети очень громко кричат, и потом на протяжении многих лет они продолжают это делать, но за счет некоторых социальных, психологических факторов этот голос теряется, но он никуда не убегает от вас, он внутри вас, и вы можете его возродить, вы можете начать снова говорить громко свободно легко но для этого нужно позаниматься я вам рекомендую пройти мой курс Возрождения природного голоса ссылочку оставлю в описании к видео это такая четкая система занятий уроков последовательно выстроенная с помощью которой вы как раз таки сможете возродить свой природный голос и приблизиться уже к понятию вокала, то есть подготовить свой голос к вокалу, к пению. Вот такая история, дорогие друзья. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если у вас будут еще вопросы, которые вы хотите, ответы на которые вы хотите получить в видеоформате, пожалуйста, задавайте в комментариях. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. До новых встреч и пока-пока!